Друзья, добрый день. Меня зовут Виктория Никольникова. Я приветствую вас на канале Сочи ЮДВ. Мы приехали сегодня на наш наилюбимейший комплекс «Сочи Парк». У нас сейчас вот, немножечко затишье. Обычно очень много народу, очень много покупателей. Вот. И сегодня наш коллега Артем презентует, обновит информацию. У нас есть самое главное – акции и субсидированная ипотека, льготная, семейная для IT. Ну, в общем, Артем, пожалуйста. Наши эксклюзивные партнеры Сочи и ДВ, приветствуем вас. Приветствуем, как всегда, в лучшем комплексе города Сочи, ЖК «Сочи Парк». Представляем мы инвестиционно-строительную компанию «Еврострой». В Сочи в ЮФО нам равных нет в сфере строительства. И рады в Сочи покорять вершины нашими незабываемыми проектами. ЖК «Сочи Парк» – первый за всю историю города Сочи семейный комплекс с полноценным комплексным развитием территории, где вся инфраструктура в шаговой доступности. Концепция «Город в городе». Под комплексным развитием подразумеваются соцобъекты по федеральному финансированию, по федеральным проектам в реализации при нашем ЖК. Это школа 2200 мест в две смены. Стадион беговой дорожки трибуны, отдельно стоящий 25 метров закрытого типа бассейн и на закрытой территории огороженный забором двухуровневый спортзал и парковая прогулочная зона только на территории крыши школы. Школа 2200 мест в две смены, высший детский сад на 340 мест. Школа-садик уже в 2023 году, в этом году, к сентябрю завершается в реализации строительства. И 1 сентября запускается садик. Через дорогу от школы наш торговый бизнес-центр «Сочи-парк», 7000 квадратных метров торговая площадь. Уже сданный в эксплуатацию полноценно функционирующий с июля 2022 года, полноценно укомплектованный с всеми арендаторами. В нем расположены «пятерочка», головной центр МФЦ города Сочи, М-видео, кафе-рестораны брендовых классов, магазины-бутики, фитнес, частный детский сад, развивающая школа ступеньки. все в вашем распоряжении уже сегодня, на сегодняшний день. Под торговым бизнес-центром четыре уровня паркинг на 700 парка мест и также на придомовой территории общедоступный паркинг на закрытой территории ЖК для жителей ЖК «Сочи-парк» и под каждым корпусом, в том числе, отдельно выкупаемый подземный паркинг. Общая площадь ЖК «Сочи-парк» Перейдем к комплексу. Да. 14 гектар. Территория собственности не в аренде. Реализация осуществляется по фз 214 с скроу-счетами Федерального банка открытия. И на два года сопряжения сроков весь комплекс мы уже завершили в реализации строительства. Две очереди сданы в эксплуатацию. Первый, второй, третий корпус сданы в эксплуатацию в октябре 2021 года. Большая часть, уже почти 90% квартир проданы. И многие собственники живут в своих квартирах. Обжит комплекс в первую очередь. Во второй очередь. Корпуса сданы в эксплуатацию, первый, второй, третий корпус капля, символичное название, так как дорога гибает в виде капли. Сданы в эксплуатацию, собственники уже счастливы, как никогда забирают ключи, заходят на ремонт. Четвертый, пятый, шестой корпус завершены уже полностью, в декабре приняты госкомиссии и уже на предсдаче. Планируется весной ориентировочно этого года, вот в эксплуатацию, 23 -го года. Четвертый, пятый, шестой корпус. С первого этажа, с третьего, с пятого этажа панорамный вид на море. Панорамный вид на море с первых этажей уже доступен, как и с дворовой территории. Видовые характеристики в любых направлениях только с дворовой территории доступны. Нацпарк, лесопарковая зона, которая окружает наш комплекс со всех сторон. Город Сочи, как на ладони. И панорамные виды на заснеженные курорты Красной Поляны, как гора Ахун, Башня-Ахун, гора Фишт. и Все заснеженные виды курортов Красной Поляны доступны видовым характеристикам только с дворовой территории. От комплекса до моря выход у нас в реализации сквозь лесопарковую зону 15 минут пешком, километр 200, расстояние Теренкур. Выход к морю пешком от комплекса. Мы ее реализуем для города Сочи и для жителей ЖК Сочи парк. Помимо этого, можем купить квартиру уже в сданных объектах. Объект, ну вот раз, два, три, в... четыре, сколько у нас, пять корпусов Шесть. сданы, правильно получается? Шесть корпусов сданы в эксплуатацию Шесть. и четвертый, пятый, шестой, на, еще наши крайние три корпуса на предзадаче. Вот в этих корпусах уже на данный момент 18 метров сдаются 25-30 тысяч в месяц. То есть ее можно взять а, под субсидированную ипотеку, платить порядка 30 тысяч и, и погасить сдавать в аренду. Да, и плюс еще выгодно у нас посудочная аренда также предусматривается на доверительном управлении от нашей управляющей компании, ЯРЕНД-компания, да. Которые доверительным управлением предоставляет сдачу жилья без простоев. От 3000 рублей в сутки доступны 18 квадратных метров посуточно. И на длительный срок ежемесячно в том числе от 25-30 тысяч. То Самые есть, минимальные студии. Да, то есть квартира сама себя будет окупать. И это всегда вложение. Тем более это Сочи, который комплекс сейчас, сейчас все будет дорожать. И дорожать, когда уже школа достроится, полностью будет функционировать. Помимо этого еще есть у нас парк 4,5 гектара. Да, только на территории самого комплекса ЖК «Сочи парк» три парковые прогулочные зоны, за шестым корпусом, за третьим и между первой и третьей очередью парковая аллея. За садиком на территории нацпарка мы совместно с нашими партнерами реализуем эко-парк 4,5 гектара. Новый дендрарий внутри лесопарковой зоны нацпарка с аллеями, с лавочками, с прогулочными зонами, с подсветками вблизи нашего комплекса. В реализации 4,5 гектара эко -парк. Да, самое главное, субсидированные ипотеки. Ипотеки для IT, да, там поставка низкая да. у нас получается. У нас взаимодействие со всеми абсолютно федеральными банками РФ взаимодействие да. по ипотекам любой сложности, как субсидированные льготные ипотеки проходят абсолютно по всем корпусам. Как при договоре купли-продажи, со всей суммой в договоре, редкость для города Сочи, угу. так и при договоре долевого участия, конечно же, проходят все льготные субсидированные ипотеки. Да. И IT-ипотека это отдельный самый выгодный продукт на сегодняшний день. В Российской Федерации. Но скоро акция у вас заканчивается, насколько До знаем. 1 марта у нас доступна Друзья, акция. Друзья, обратите внимание, акция доступна только до 1 марта. Минус 7-10% скидка. Да. Дальше ждем новые акции. И комплекс с бантиком всегда ждет, рад, вас, рад вам, сам себя продает. Ну и да. плюс ко всему, если позволите, по транспортной логистике. Наш комплекс находится по адресу улица Ясногорская, муниципальная внутригородская улица города Сочи. По улице Ясногорска у нас уже два маршрута общественного транспорта проходят, 18 и 91. Основочные пункты на въезде в школу между второй и третьей очередью и на торговом бизнес-центре Сочи Парк. У нас в целом согласовано более пяти маршрутов общественного транспорта и с улицы Ясногорска выезд на три главные улицы города Сочи, которые окружают наш комплекс с трех сторон, две федеральные и одну краевую дорогу. Поднимаясь с улицы Ясногорска вверх, в три минуты вы уезжаете на курортный проспект центральную прибрежную улицу города Сочи. Спускаясь вниз, под нами сразу расположен дублер, выезд на дублер курортного проспекта, федеральная трасса, наши известные туннели. Три туннеля, 5 минут вы в центре города, 10 минут вы на, на ЖД вокзале. До въезда в Аддер 15 минут, до аэропорта 25 минут на машине. И улица Транспортная, четырехполосная краевая, центральная, внутригородская улица города Сочи. В любых направлениях транспортной развязки без пробок. Неповторимые видовые, неповторимый фасад панорамного видражного остекления с 3D-фасадом. Да. И Бизнес-класс в вашем распоряжении. Друзья, прошу обратить внимание, что можно не приезжать в Сочи, можно сделать дистанционно через систему безопасных расчетов. Поэтому успевайте до 1 числа. Артему огромная благодарность. Всегда в вашем распоряжении. Сочи и ДВ. Наш эксклюзивный партнер. Ждем вас. Рада. До встречи.